Несмотря на то, что Антиох является опытным полководцем, был у битвы, он слишком увлекся кавалерийской атакой. Он оказался отрезанным от остальной армии. Исход битвы висит на волоске. Царь Селевкидов смертельная смертельной опасности, окруженный врагами. антиок должен перегруппироваться или победа будет за египтянами. Храняйте область. Нервы э -э -э. вашего полководца не выдержали, и он бежал от врага. полководец убит и сейчас его люди боятся вас настало время форсировать атаку Отряды! Вперед!